Досмотрите ролик до конца и я расскажу, как бесплатно получить программу для восстановления файлов Hetman Anerazer. Viber – это один из наиболее популярных мессенджеров, но далеко не все пользователи применяют его функционал в полной мере. Возможно, пользователи в нем и не нуждаются, но зачастую причина неиспользования некоторых функций есть то, что пользователи просто не знают об их существовании. О таких функциях и поговорим. Функций много, и разработчик их постоянно добавляет. Поэтому я постарался выбрать 10 наиболее полезных и интересных. Как в Viber отключить отображение того, что сообщение просмотрено? Бывают ситуации, когда возможность просмотреть сообщение есть, а вот ответить на него нет. В таких случаях, дабы не обижать отправителя, который узнает, что вы прочитали сообщение, но почему-то не ответили на него, лучше вообще отключить функцию отображения просмотренных сообщений. Для этого нужно зайти в Настройки, Конфиденциальность, «Просмотрено». Если отключить этот параметр, то участники чата не будут от вас получать статус «Просмотрено». Как очистить память устройства от мультимедиа файлов Viber? Если вы активный пользователь Viber, состоите во многих чатах и вам присылают много мультимедиа файлов, фото и видео, то со временем такие файлы займут много места в памяти вашего устройства, и вы можете столкнуться с его недостачей. Чтобы очистить память от таких файлов, перейдите в «Настройки». Данные и мультимедиа или просто мультимедиа. Управление памятью. И нажмите на функции Очистить. В результате все мультимедиа файлы, полученные по Viber, будут удалены. Чтобы не удалить нужные файлы, Вы можете их предварительно сохранить в облако или в Google Photo. Как включить невидимку Viber? Данная возможность пригодится тем, кто не хочет каждую минуту получать ничего не значащее сообщение от надоедливых знакомых. Отключить статус пребывания в сети можно, открыв настройки «Конфиденциальность» «В сети». Теперь никто не будет видеть, что вы в сети и, соответственно, донимать вас. Как сделать и восстановить резервную копию сообщений Viber при смене устройства или при установке приложения? В Viber имеется возможность архивирования сообщений, которое будет чрезвычайно полезна в случае, если нужно сохранить какую-либо важную переписку. Для того, чтобы воспользоваться этой функцией, нужно зайти в Настройки, Учетная запись, Резервное копирование. Чтобы сделать резервную копию ваших чатов и переписки, нажмите Создать копию. Резервная копия сообщений будет загружена в облако. В Android-устройстве, например, на Google Диск. Чтобы восстановить последнюю резервную копию ваших чатов и переписки, нажмите «Восстановить». Как в Viber скрыть фотографию своего профиля? Вы можете скрыть свою фотографию профиля от посторонних. Для этого нужно открыть настройки, конфиденциальность, отображать фото. Теперь ваши фото будут видеть только пользователи из списка ваших контактов. Как Viber создавать скрытые и секретные чаты, защищенные паролем. Секретные чаты Viber используют аналогичные обычным чатам мессенджера шифрования, однако обладают рядом отличий. В частности, можно устанавливать таймер самоуничтожения для всех сообщений в пределах переписки. Деактивирована функция пересылки сообщений. Если собеседник или участник чата сделает скриншот, то остальные об этом узнают через специальное уведомление. Обмен данных происходит по зашифрованному каналу. Есть возможность скрыть секретный чат или установить пароль для доступа к нему. Чтобы создать секретный чат, перейдите к контакту, с которым его необходимо создать. Нажмите кнопку меню чата и выберите «Перейти в секретный чат». Теперь сюда можно добавить других участников, установить на него пароль или воспользоваться другими перечисленными функциями. Как Viber поделиться своей геопозицией, местоположением. Данная возможность позволит отыскать друзей или близких в случае, если вы договорились о встрече где-либо, но не можете найти их. Отправьте свои координаты и друзья сами вас найдут. Опция доступна по пути Чат Дополнительные действия Отправить местоположение Подождите и приложение само подтянет ваше текущее местоположение. Нажмите напротив него Send и оно отправится. Кликнув по нем, ваш собеседник откроет карту с вашими координатами. Как правильно отправлять одинаковое сообщение многим пользователям, то есть делать рассылку Viber, чтобы не получить блокировку? Viber предлагает возможность массовой рассылки уведомлений друзьям, и для этого совсем не требуется создавать отдельную группу и с ее помощью рассылать извещения. Все просто. Нужно в меню «Чаты» нажать на иконку облака и выбрать «Создать рассылку». Выберите контакты для рассылки и подтвердите их галочкой. Напишите ваше сообщение и разошлите его. Как в Vibery пометить чат непрочитанным или закрепить сверху Для того, чтобы важные чаты всегда были на виду, в Vibery существует две возможности – закрепление в топе и пометить чат непрочитанным. Для закрепления чата вверху приложения нажмите на него и удерживайте. Выберите закрепить чат или пометить как прочитанное. Как закрепить сообщение в групповом чате. Для администраторов групповых чатов в Viber существует очень полезная функция, позволяющая закрепить любое сообщение в самом верху группы. Для того чтобы закрепить сообщение, необходимо нажать на него и удерживать. После этого в контекстном меню выбрать пункт «Закрепить». Имейте в виду, что в разных версиях приложения названия указанных мной пунктов в меню или место их расположения могут незначительно отличаться, но суть функции от этого не изменится. Конечно же это не все фишки и возможно о многих вы уже знали. Если знаете еще какие-то, то обязательно напишите о них в комментариях к этому видео. А теперь о том, как бесплатно получить программу для восстановления файлов. Чтобы бесплатно получить Hetman Anerazer, подпишитесь на наш канал. Поставьте под этим видео палец вверх, оставьте любой комментарий и обязательно поделитесь роликом в любой социальной сети. Пришлите ссылку на ваш пост в соцсети нам на адрес giveaway sobachka и в течение недели мы вышлем вам регистрационный ключ со сроком действия на 30 дней и ссылку на скачивание программы. На этом все. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал Hetman Software.